Кайфайс, Лайвангайд. Недавно я вас попросил скинуть мне на почту ваши видео. Вопросы, на которое я отвечу сейчас в видео ответе. Это как-то странно, но почему? 99% Я питаюсь каждый день. Есть ли Я всегда найду еду. Я всегда найду еду. А иначе пропаду.